Гурий, Иванович, расскажите тогда, если можно, как бы по порядку, ну вот, как так получилось, что оказались во второй школе? Это была первая ваша школа или уже не первая? Да, это. И чем все это для вас как бы, чем это отличалось от обычной школы? Смотри, ну, именно первые впечатления от нее. Понятно. Я попал во вторую школу случайно. Это была моя первая школа. В 1969 году я закончил исторический факультет Московского университета. Я поступил туда в 1961 году, но в 1964 году меня Комитет государственной безопасности отправил на исправление в Советскую армию. То я попал не в Советскую армию, а попал в войска, прикомандированные к Средней Маше то есть к Министерству среднего машиностроения и попал, что называется, в самую точку. Я оказался на службе в Красноярском горно-химическом комбинате. Это крупнейшее в мире подземное сооружение, крупнейшее в мире завод, вернее целый конгломерат заводов. Это крупнейшее в мире производство оружейного плутония вот, расположены рядом с городом Красноярск-26. Ну, так получилось, что я опять попал в поле зрения КГБ, но затем был комиссован, отправлен в Москву без каких-либо тяжких последствий, вот, когда я приехал в Москву, то выяснилось, что я как бы и не учусь в Московском государственном университете. Но я опять пошел в КГБ. Меня восстановили с помощью Галины Борисовны Козельцевой, тогдашнего куратора КГБ Московского университета. Вот. В 1969 году я закончил, меня рекомендовали в аспирантуру на кафедру СССР истории капитализма, но КГБ меня забраковало, и потом все попытки устроиться какие-то научно-исследовательские институты были парированы все той же организацией. Я понял, что это безнадега. Вот. И потом э, тот же самый комитет в виде случайных попутчиков и случайных саботильников посоветовал мне пойти куда-нибудь поработать в школу или в библиотеку. На даче у нас была соседка, вот Нона Аркадьевна, она была знакома с Зоей Александровной, они вместе кончали институт с Зоей Александровной Блюминой и были подругами, близкими. Она мне сказала... Юра, но есть такая школа, я сказал, нет, в школу, я скорее в библиотеку пойду. Вот. Она сказала, нет, есть такая школа, она совершенно не похожа на другие. Ну, в конце концов, можно попробовать, не пойдет, так не пойдет, и э, можно будет уйти. И я поехал в эту школу. Когда я пришел во вторую школу, и ждал, когда меня примет администрация. Это была моя первая школа. У меня, так сказать, были школьные воспоминания только в качестве школьника. Я вообще ни ни ничего не представлял и не понимал. У нас э в университете, естественно, был курс педагогики, но это все была чистая профанация, ничем мы этим не занимались, нам ставили зачеты, и мне показалось, э ну как бы сказать, первая странность, которая меня поразила, это слишком интеллигентный вид учителей. Правда, Феликс Александровича Раскольникова я принял за завхозы, как выяснилось, ошибся, вот, а так, в общем, какая-то такая учительская, в которой люди выглядят весьма интеллигентно и э, заметно большой э, процент э, некоренной национальности. Вот, людей, так сказать, ослабленных пятым пунктом. Вот. И, и, значит, э, со мной поговорила администрация, и я приходил на место человека очень опытного, э, который защитился. Сейчас э, Вендровская живет в Америке, э, куда уехали многие учителя и многие э, еще большее количество учеников второй школы. Я пришел на ее место, она сказала, что она меня вначале будет опекать и так далее и тому подобное, познакомился с администрацией. Администрация, конечно, видимо, смущала мой возраст, и моя полная неопытность, так как брали меня на 4 десятых выпускных классов. Вот. И 1 сентября, да, я побывал на педсовете, где я убедился, что я был прав насчет учительской. Вот. Меня очень... Вообще удивило то, что говорилось на Петсовете. совете О, мне, Там было сказано, что, ну я сейчас так приблизительно говорю эту цифру, что было 217 выпускников, и что поступило 215, и что это безобразный результат, потому что два человека не поступили, вот, и что это скандал и так далее и тому подобное. Я немножко прибалдел, потому что я помнил свою школу, она была обычной школой, вот я помню, что там высшее учебное заведение поступило где-то около третьей, это считалось очень хорошо. И из работающих учителей опеку надо мной взяла Людмила Петровна Вахорина, она тоже была преподавательницей истории, и она меня так кратенько, кратенько ознакомила с историей второй школы, с особенностями ее, и я понял, что эта школа не имеет начальная школа вообще не имеет младших классов, начинается с седьмого класса, что дети сюда поступают, сдавшие определенные приемные экзамены, вот, поэтому параллели в школе очень большие. Тогда, когда я пришел, десятых классов было восемь. Но говорят, что был такой год, когда выпускных классов было шестнадцать. Ну, понимаете, что это, в общем, сильно напоминает бедлам. Первые же уроки показали мою полную профессиональную неподготовленность. Вот. И для меня самой большой проблемой стало то, что я не знал, как уместить то, что я хочу рассказать детям в 45 минут. Я э, дома... Э, Вел урок и потом понимал, что я его веду уже два с половиной часа, и еще треть не рассказал из того, что мне всему приходилось учиться. И, э, пожалуй, человеком, который как-то профессионально мне старался помочь, был Герман Наумчфейн, вот зауч, по, так сказать, общим вопросам, он э, побывал. Э, у меня на паре уроков, вот и, э, ну, как бы наставлял меня в, в отношении методическом, потому что это необходимо, вот, поскольку э, всякое ремесло, оно требует каких-то навыков, знаний каких-то, э, методических особенностей, с чего начинать, чем закончить и так далее и тому подобное. Понятное дело, что я находился всегда по ту сторону барьера, вот, был учеником. И, конечно, второе вслед за учительской, что меня поразило во второй школе, это подбор учеников. Школу называли физико-математической школой с гуманитарным уклоном. Это естественно, потому что преподавание гуманитарных предметов там было поставлено на довольно высокий уровень, и работали люди, знающие свой предмет, преимущественно, там были случайные люди, но они не составляли каких-то, так сказать, не играли первые партии, не играли первые роли, они были на вспомогательной работе, и... Таким образом, я увидел, во-первых, самое главное, и самое ценное, наверное, что было во второй школе, на мой взгляд, это конкуренция умных мальчиков и девочек. Им было интересно учиться и интересно показать, что они первые вот в этом предмете. А так как это молодой пытливый ум, это самый лучший возраст, когда это 15-16 лет, когда люди еще не отягощены никакими бытовыми э, обстоятельствами, не так сильно увлечены личной жизнью. И когда, повторяю, пытливый ум, он пытлив во всем. Да, я видел там во второй школе людей, которые были увлечены безумно только математикой, или только физикой, или только химией. Это было. Но большинство ребят интересовались всем. Вот. А так как история нашего государства, это всегда была такая, такая минированная территория. Я напомню, что это был 70-й год, вот, то есть уже вполне развитый Брежнев. И, например, тот же Сталин – это была такая фигура умолчания. Вот как будто его не было. Плохо о нем говорить не полагалось, но и хорошо тоже не нужно было, потому что сразу возникала масса вопросов, связанных с этой фигурой, а его как бы не было. И поэтому ребята, которые читали, которые интересовались текущей политикой, которые дома, естественно, это все были представители интеллигенции, в основном научной, потому что рядом были дома научных институтов того же самого Фиана и других институтов Академии наук. Вот ребята, которые были заражены в основном в основном не все, но в своей значительной части они были заражены домашним скепсисом родителей по отношению к советскому руководству, к нашей политике, поэтому всякие, так сказать, э -э анекдоты, остроты, все это было общее, вот, общего круга, и... Они стали меня, как всегда, это потом я убедился, что в аудитории продвинутой детской, это всегда они стали меня испытывать, так сказать, навшивость, вот, стали задавать мне всякие э, провокационные вопросы. Ну, например, меня спрашивали, как я отношусь к еврейской иммиграции. Э, э, ну, руки, конечно, руки. Вот. Я говорю, что я считаю, что существует э, Декларация прав человека и гражданина, подписанная Организацией Объединенных Наций, в том числе подписанная... Учредителям Организации Объединенных Наций Советским Союзом где сказано, что человек имеет право выбирать место жительства, поэтому я придерживаюсь, я, у меня нет своих взглядов, я придерживаюсь декларации прав и все такое. Потом я им как-то рассказывал, дети, вы кончайте эту э, хрень, занимаетесь вы ерундой, потому что вы задаете мне вопросы, на которые вы знаете ответы, и вам только интересно одно, смогу ли я вот здесь публично ответить на ваш вопрос. Да, я, вы убедились, что я могу публично ответить на любой ваш вопрос. Давайте тогда вернемся к теме урока. Обсуждение того, насколько я ценю писательские дарования Александра Александровича Служеницы, но мы перенесем на перемену. Таким образом, я могу сказать, что, конечно, мой возраст, а мне было 26 лет, мой возраст, я играл с ними в футбол, вот. мы там ездили за город, отдыхали вместе и все такое. Я когда-то занимался футболом, играл неплохо, и они меня признали прежде всего в качестве нападающих. Мы нашли общий язык и... Я понимаю, что ни в коем случае нельзя допускать какой-либо фамильярности. Мы нашли общий язык. У меня со всеми четырьмя классами сложились очень доверительные, хорошие отношения и все такое. Вот администрация мне говорила, что это не дело, что я не отпускаю учени учеников на перемену, они должны отдыхать. Но они просто не уходили, потому что вот эти вот, эти вот темы, они уже перешли на разговоры во время перемены и после урока. Вот о не о том, о сём. Но тогда было много текущих таких вещей, о которых, разумеется, им говорить было особенно не с кем, потому что э, люди э, ну, опасались. Опасались, естественно, что кто-то, э, какие-то стукачи есть, кто-то что-то передаст и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, этого не боялся, потому что у меня уже был такой опыт, может быть, чисто индивидуальный, я ни в коем случае не думаю, что его можно распространять на другие случаи. Дело в том, что когда я попал э, на работу в Красноярский химический комбинат, ну, вы понимаете, там цензура, там э, говорили о том, что все письма читаются, все разговоры прослушиваются. Там была служба режима, и это все делалось не в тайком, а совершенно открыто и все такое. Нам сказали, что мы не имеем права писать домой, где мы находимся, чем, где мы работаем, э, рацион питания и так далее и тому подобное. Но если бы я написал домой, что я получаю каждый день 150 граммов сливочного масла, то дома бы задумались, что это за армия такая. Но это помимо всего прочего. И так далее, и тому подобное. Но понятное дело, что семье было совершенно не безразлично, где я обретаюсь. Я уже был женат, у меня была жена, маленький сын э грудной. Ну и я при помощи песен Галича и Высоцкого, вот, э с которыми режим не был знаком, при помощи греческой мифологии я объяснил, так сказать, где я нахожусь, чем я занимаюсь, и так далее, и тому подобное где-то в июле месяце 65 -го года меня вызвали в особый отдел и там наш особист сказал мне, что он, оказывается, возил мои Письма в Красноярский педагогический институт И там на кафедре классической филологии Ему объяснили Объяснили значение всех этих мифологических органов Образов Он мне сказал Таким образом у нас получается пренеприятная картина Что вы нарушаете данную подписку о неразглашении и Я все это выслушал Вот Чувствовал себя очень скверно надо сказать. Ну, а дальше последовало предложение о сотрудничестве. Вот. Я это предложение отклонил, тогда он мне сказал, что, ну, что же, вы знаете, что подписка неразглашения в наших условиях – вещь очень серьезная, и это разглашение военной государственной тайны Советского Союза, вот, и все такое. И я сказал, что... Если вы хотите меня загнать в лагерь, то, конечно, вы можете это сделать. Если вы хотите это сделать по суду, то это будет очень хлопотно. Я говорю, понимаете, всякий мифологический образ, он есть образ, он многозначен. Вот. И ваши специалисты дали одно толкование – вот. Я привлеку других специалистов, они дадут другое толкование. Так что это все для суда совершенно... Вот если бы я написал, что я нахожусь на Красноя... работаю на Красноярском горнохимическом комбинате, и в 300 метрах от меня работают три мощнейших в мире реактора, то да, то я бы разгласил эту тайну. Но я этого нигде не написал. Более того, я даже этого не знаю. Я не знаю, что рядом со мной находятся реакторы и так. такое. Он не ожидал совершенно того, что я себя так поведу. Он меня отпустил, видимо для того, чтобы проконсультироваться со старшими и более опытными э, товарищами. Потом он меня пригласил снова, ну, не пойти я не мог, он мне сказал, что от меня не требуется никаких имен, никаких конкретностей, ничего, вот просто общие, так сказать, я сказал, ну не, ну, не будет этого. Вот. И давайте, вот. ну раз вы хотите в суд, давайте в суд, ну как -то. суд должен быть, спецсуд, но все равно должен быть суд. Он мне сказал: "Я тебя выбледок либеральный, а теперь с тебя не слезу". Я ему сказал: "Я тебя выбледок 37 седьмого года". Не боюсь. До свидания. Он сказал: "До свидания". На этом нарастаю. Мой дальнейший опыт показал, что если ни в коем случае нельзя не идти на какое ни на какое ни на какое сотрудничество никогда ничего и ни в коем случае как бы тебе ни было страшно как, как бы тебе не было паршиво ни в коем случае нельзя это показывать и второй раз когда уже возникла так сказать у них вполне возможность доказательно посадить меня и моего приятеля, Женю Фридмана. Я держался точно так же. И, видимо, для неожиданности, для всей этой публики было то, что я как раз все время подчеркивал, что если вы хотите суда, давайте, я хочу суда. Я, я на суде буду сам защищаться. Вы украли у меня, украли. Вы, у вас был какой-нибудь документ на обыск, не было. Вы произвели обыск, принадлежащий мне, шкафу, украли мои записи, личные. Теперь вы на основании этих записей обвиняете меня по статье 70-й антисайдской пропаганды и агитации. Я никогда не знал, что личный дневник является пропагандой и агитацией. Вот если вы сможете в суде доказать... Но ну, на сей раз со мной занимался человек достаточно высокого ранга, полковник КГБ Соболев, он был человеком не очень образованным, но очень хорошо вышкаленным, очень вежливым. И он мне все время говорил: ну, что вы все время говорите о каком-то суде? Не надо суда. Я хочу вас понять, как, как советский человек может дойти до критики Владимира Ильича Ленина. Я говорю, вот ногами, вот умом, вот, вот, вот грамотный, вот начитался. вот, вот вот это вред всеобщего образования И поэтому я, в отличие от многих, не боялся говорить с ребятами откровенно Даже если я и понимал, что ну, какая-то часть наших разговоров куда-то может поступить она была уже настолько, так сказать, это, эти темы для меня были настолько безопасны, чем те, которые мы когда-то обсуждали в 26-м Красноярске с работниками этой организации, что я понимал, что это, это ничего им не прибавит. Вот. вот И постепенно у меня складывалось... Ну, во-первых, я должен здесь сделать такую очень важную оговорку. Я не стал школьным человеком. У меня было масса других интересов, и школу я расценивал все таки как место временного пребывания. Я не понимал, что профессия преподавателя станет моей основной профессией. Тем более, что один мой случайный собутыльник сказал мне, ну вот года три поработаете в школе, а потом куда-нибудь в Институт истории профсоюзного движения. Ну там же тоже можно защититься, да, вот по какому-нибудь третьему интернационалу там и так далее, и тому подобное. И я, у меня была такая идея, что пройдет какое-то время, они увидят мое хорошее поведение, что я не призываю никого к вооруженному восстанию, не призываю брать Кремль, и что они, так сказать, действительно допустят меня в какое-то учебное заведение, в котором я смогу заниматься тем, чем я хотел заниматься. Но со временем я понял, что этот... Это, так сказать, табу, оно для меня так и останется на всю жизнь, я не смогу его преодолеть. Оглядевшись во второй школе, я понял, что, конечно, вот эта система, придуманная Владимиром Федоровичем Овчинниковым, человеком довольно забавной биографии, человеком, который работал даже в ЦКВ в ЛКСМ, весьма организация с весьма печальной репутацией. Вот эта система отбора детей и система подбора преподавателей, она и являлась стержнем второй школы. Она и делала ее уникальной. Впоследствии я читал в всяких воспоминаниях, например, Татьяна Львовны что вторая школа была антисоветской школой. Ну, никакой антисоветской она, конечно, не была. Ее руководители были представителями либеральной советской интеллигенции. Их идеи было не вовсе не рыночное хозяйство, ни капитализм, не реформы Гайдара. Их идеями были социализм с человеческим лицом. То есть вот Пражская весна, 1968 год, вот эти идеи социализма с человеческим лицом, смягчение цензуры, допущение обсуждений каких-то и актуальных, и исторических тем, и так далее. И я думаю, что большинству людей, которые работали во второй школе, вот этой политической программы хватило бы с лихвой. Конечно, никакими антисоветчиками они не были, и даже говорить об этом смешно. Другое дело что советская власть своей нетерпимостью, она и ускоряла свой конец. Этот идиотизм ленинский, что кто не с нами, тот против нас, ну это же с точки зрения логики, это нонсенс, это идиотизм. Мы едем в одном автобусе, мы, мы не с нами, но мы едем в одном направлении, чего ты, собственно говоря, начинаешь... Но это Владимир Ильич, которую всю жизнь тянула. сначала, он говорил, надо разодраться, сначала надо расколоться, а потом надо со своими объединиться. Она была не вполне советской, то есть вот тот советский идиотизм, который присутствовал в школе, он в ней был, но в очень сильно разбавленном виде. Во главе воспитательной работы школы стояла Наталья Васильевна Тугована непокойная. Вот. Она была женщина умная и понимала, что в школе есть комсомольская организация и освобожденный комсомольский секретарь, потому что по уставу такое количество комсомольцев требовало освобожденного комсомольского секретаря. В школе есть план комсомольской работы, такой работы, секой работы и так далее и тому подобное. Но она понимала и то, что эту комсомольскую работу ведь можно повернуть по-разному. Ведь комсомол начинал вовсе не с той мертвичины, которую он кончил. И комсомол, между прочим, строил вот эту самую узкоколейку, Пашка Корчагин, которую строил, это строил комса. Вот, это были люди, которые действительно идеально стремились к улучшению общества. Это не были какие-то злодеи коммунистические. Это были люди, которые стремились к созданию более справедливого общества. И ту же самую комсомольскую работу можно было повернуть по-другому, и поэтому вот... необходимая часть начетничества, которая была. Ну, не мог я не изучать по программе работы Ленина. Ну, не мог, потому что дети шли потом сдавать экзамен. Если кто-то пойдет сдавать экзамен, он должен знать эти программные работы Ленина, иначе он экзамен не сдаст. Тогда какой же я к чертовой матери преподаватель, и к чему я его готовил. Но изучая работу Ленина, партийной организации и партийной литература, можно изучать ее как воплощение нечеловеческой мудрости. А можно сказать, ребята, вот вы должны знать такие, такие, такие-то положения Ленина. Да? Но вы же понимаете, что это чушь собачья. Но знать вы их должны, потому что у вас это спросят на экзамен Вы так говорили? Говорила чушь такой. Но я у меня в, в эту самую в программу не входила работа Ленина партийной организации «Партийная литература». Но, например, о, о там, скажем, декабрьском вооруженном восстании в Москве я им говорил, но ну, посмотрите, что он пишет, то, что было на самом деле, это же полный бред. Из ничего сделали это кровавое восстание, потерпели поражение, и он пишет уроки от декабрьского восстания. Урок декабрьского восстания один. Не надо было затевать эту кровавую авантюру. Вот один урок. А он пишет про другие уроки. Но, между прочим, когда мы изучали работы такие работы Ленина, как "Совета постороннего", я им говорил: "Ребята, это гениальная работа. Вы посмотрите, как здесь все разложено. Это его вершина, это его пик политического деятеля". Вообще осень 2017 года – это его пик. Именно поэтому он становится Ленином, а не почему-нибудь. Человек, который пишет, что мы должны взять власть, и все равно, кто ее возьмет, пусть ее возьмет какое-то учреждение. Вы понимаете смысл всего этого? Смысл всего – дорваться до власти любой ценой. Любой, под любым именем, ведь власть-то в Петр Петрограде взял военно-революционный комитет, который вообще организация, которую никто в России не знал. И мы с ними это обсуждали, и они все прекрасно понимали. Они прекрасно понимали, когда я одним голосом говорю то, что надо будет говорить на экзаменах, и другим голосом говорю то, что не надо говорить на экзаменах. Уже на первом году я наработал эти приемы. Вот прием номер один. Я на доске делаю такую табличку. Пишу, Советский Союз, население, 195 миллионов человек. Финляндия, население, 3 миллиона человек. Советский Союз, армия, это, да? Советский Союз, самолеты, танки, пушки, корабли, Финляндия. Я говорю, И вы представляете? Вот посмотрите на эту таблицу и вы представляете, что эта Финляндия набросилась на Советский Союз. Ну, в ну, классе хохот. А что я сказал? Я сказал, что Финляндия напала на Советский Союз. Я именно это сказал. А хохот, он, так сказать, в протокол не входит, в классе все смеются, все поняли, кто на кого напал и так далее, и тому подобное. И... Таких э, приемов у меня э, было наработано уже очень много. В это время вышла шеститомная история КПСС. Боже мой, как я любила эти шесть томов! Это была вообще моя настольная книга. Э, в, конце, в конце полностью свихнувшийся безголовый институт марксизма-ленинизма, вот, который отвечал за выпуск этой, им, вероятно, я не знаю, что, моча в голову ударил, шли я под хвост попал и все такое, они решили написать максимально объективную историю. И когда впоследствии мне люди говорили, а как же вы, Ильич, говорили на своих уроках, что и первый, второй, пятилетний план – были полностью провалены. Говорили вы это? Я говорю, говорим. Ну, вы понимаете, что это? вот Какую политическую оценку можно дать вашим словам? Я говорю, не понимаю. Какую? Ну, это же антисоветская пропаганда и агитация. Я говорю, ну, вместе со мной тогда надо судить институт марксизма и ленинизма. Почему? Ну, почему? Знаете, шеститомные истории короче. Это наша Библия. Это наша священная книга. Давайте откроем том четвертую страницу 362. О, открыли, да? Тут написано что? И первый, второй пятилетний план были полностью провалены. Я говорю, вот отсюда, вот, что делать? -то? Как? Куда нести? Писать донос, вот просто вот, что вот в этой истории вот занимается антисоветская пропаганда и агитация. Ребята, конечно, были очень разные, и классы были разные, но самое главное там была атмосфера вот этого умственного соревнования. То, что хорошо учиться было не стыдно, было почетно. А... После какой-нибудь математической контрольной они приходили и уже не лезли ко мне с политическими вопросами, а на доске чертили там разные э, способы доказательства, там что-то решение этой задачи. Они были увлечены учебой. Вот это самое главное, что см смог создать Овчинников и его учительское вот в этой школе. Это Желание учиться – это атмосфера, когда учиться – это то, для чего ты приходишь в школу. Не для того, чтобы потусоваться, не для того, чтобы поиздеваться над э, учителем, не для того, чтобы э, пообщаться с любимой девушкой, а ты приходишь учиться. все остальное побочно. Конечно, э, они, так сказать, коллективным разумом понимали, что они избраны. Конечно, при этом присутствовал определенный снобизм. Конечно, вторая школа и так далее, и тому подобное. Как бы сказать, вездесущность второй школы можно было сравнить только с вездесущностью Яхве. Потому что э, человек, которому у меня не было никаких оснований не верить, сказал мне, что на туалете двери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 Вот, передача, музыкальная передача по заявкам зрителей. Ученики второй школы просят исполнить для Клавдии Андреевны Круковской ее любимую песню Новелла Матвеева. И песня такая, это далеко, но все же, я туда уеду тоже. Ну и так далее, и тому подобное. Безусловно, еврейский вопрос.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 мне трудно сказать в процентном отношении, но были классы, где 95% были представителями евреев. Покойная Зоя Санна Брюмина, женщина очень своеобразная с таким мужским характером, вот, и любительница всяких, я бы сказал, с точки зрения советской морали, таких... Рискованных шуток. Вот. Она однажды собрала в одном девятом классе всех розыно... розно... Вот, То есть там были Розенблюмы, Розенберге, Розенцвейге, Розенцвайге. Та... 18 розочек она говорила. Я нашла 18 розочек от букет. Вы представляете, приходит инспектор Рано да? открывает журнал. Вот, Резенберг, Резенблюм, Резен... Резенуэр, Резентвайт. Она говорит, это что такое? А Зоя а, Александровна Блюмин говорит, что вас удивляет? Она говорит, а вы не понимаете? Она тоже не хочет называть прямо, что ее удивляет. А вы не понимаете? так говорит, нет, я не понимаю. Так что вас удивляет? Она ей говорит, а вам не кажется, что в этом журнале слишком одинаковые фамилии? Она ей говорит, но «Ну, если вы считаете, что фамилия Розенберг одинаковая с фамилией Розенцвайк, то я так не считаю. Это разные фамилии. В общем,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 положительно, позитивно, она, она, ну, уезжают у ее родители, она едет вместе с ними, что здесь такого противоестественного, ну, вот, тем более, что из нашей страны уезжают люди потом, которые начинают, так сказать, ее очернять, рассказывать они, ней всякие небылицы, о том, что здесь отсутствует свобода, так что же, мы им будем давать пищу вот этим вот каким-то коллективным осуждением девочки, которая едет со своими родителями. Это вот только ли воду на мельницу врага, это неправильно. Ну и поэтому Века подала заявление о том, что она в связи с отъездом с границы, вот капиталистическую страну выходит из Комсомолы и, и так далее и тому подобное. Но, конечно, вот эти отъезды, они напрягали.